Итак, дамы и господа, вторая игра полуфинала Аркада против коллектива Пидерсия Ребята будут сейчас бороться на карте Мираж Играется, кстати, Мираж какой? А плюс мидл То есть, где на мид выходить можно И победитель данного матча Выходит в финал И там по формату Best of 3 Будет катать с кучерявыми монстрами ну а проигравшая команда выйдет на матч за третье место, где будут, собственно говоря, играть с чекалдыриками Вот такая вот история Ну, Мираж, Мираж много раз тоже разыгрывался, в общем, ничего, опять же, удивительного я в этом не вижу Мираж весьма приятная карта, весьма тоже интуитивно понятная И я понимаю, почему коллективы никогда не против сыграть, например, тот же самый Мираж Пидерсия начинают в обороне. Аркада будут атаковать. Составы без изменений. Пидерсия это СКС и Пуся. А аркады это киловатт и Элиан. В общем, удачи коллективам. Ну а вам, как обычно, дорогие друзья, приятного просмотра. И понеслась пистолетка. Ну, Пидерсия, разумеется, здесь сейчас находится в сильной стороне. Опять же, важно вспоминать про. Пушим, не пушим, и вот эти всякие вот приятные и неприятные нюансы. Ну и, конечно, нужно думать о том, как будут атаковать ребята из коллектива аркада, что они будут раскидывать, что они будут покупать и прочее, прочее, прочее. Ну, как вы видите, Пуся справляется тут, собственно, в соло. Абсолютно легко и непринужденно. Хушнут, надеюсь, правильно прочитал. Приветствую. 1-0. Минус деньги у Аркады, минус, э, возможно, какие-то морально-волевые за счет этого. Ну, отдача нескольких раундов в любом случае теперь уже неизбежно Не сильно верится мне в то, что сейчас Глок у Киловата и Дигл у элиана способны будут выиграть против Фамаса и Эмки. Прям совсем не верю. Есть уже один игрок, который забежал сейчас на трон Пуси его убивает, и следом убивает еще и киловатт, Ну, 2-0. Конечно, очень сильно, очень сильно бустит команду Пидерси то, что они начинают в обороне. Потому что, если помнить, как вчера играли Аркада, и как вчера играли Пидерси, то это, ну, достаточно сильные команды. Вы вспомните только, что один киловатт делал, как я был в шоке с того, что он там из 15 килов... Десять сделал хедшотами, а остальные, ну, как-то, в общем, еле-еле получилось убить не в голову. Мне такое ощущение, что он специально периодически целился не в голову. Монстры выиграли? Да, со счетом 16-11. 3-0. Экономические позади. Ребята из коллектива Аркада берут Галил. А что берет киловатт, пока мне непонятно. А киловатт берет автомат Калашникова. И ой-ой-ой, это очень опасно. Вот с этого момента уже теперь Аркаду нужно понимать как жесткого соперника. Потому что там киловатт сейчас будет просто раздавать. Я прям вот... Я чувствую, что он будет раздавать. Ну, тиммейт его отраздавался. А здесь глаза разбежались у киловатта. Не знал, в кого стрелять. 16 оставил одному, 39 другому. В результате, к сожалению для команды Аркада, не добил ни одного, ни второго. Ну, в общем, просто... Пострелял, чуть-чуть повеселился, так скажем Но победы не было А все эти действия Все-таки важны и делаются они В первую очередь для того, чтобы Побеждать, конечно же Киловатт Вместе со своим тиммейтом Будут сейчас, как обычно, выходить на точку А Но на точку Б здесь банально просто Выйти даже нельзя, да, начнем с этого Но это ковры плюс яма Ну и сразу хедшот от киловатта Вот узнаю Узнаю киловатта, и с разменом от Элиана раунд достается коллективу Аркада. Счет в матче становится 4-1. Вот, видите? Просто нужно, чтобы киловатт включился в матч. Вот вчера он был включен прям вообще на максимум. И хедшоты от него летели максимально исправно постоянно. Но тут, к сожалению, пока что он то ли еще не проснулся, то ли не разыгрался. Не, не пахнет пока хедшотами то Ну вот сейчас... Один, конечно, был. Он, кстати, единственный, собственно говоря, был. Киловатт. 100 хп, и находится он в этот раз в коннекторе. Видит прекрасно соперника за искрой. Пуся прекрасно знает, что есть соперник в коврах. Потому что соперник в коврах топу. Ну, сейчас подшумок. Киловатт забирает из КСа, А Эллиен принимает решение выйти ни разу не с ковров Он оттянулся и вышел с ямы Ну пуся, по информации, естественно, знал, что оппонент будет под коннектором И сложности забрать киловатта, который и без того уже был слегка битый Ну, естественно, никакой не было 5-1 5-1, дамы и господа Чуете? Чуете все вот эти вот приколы, э жесть и, и прочее? СКС на миду нашел Элиэна. Вот, кстати, заметьте, каждый раунд э, мидл отыгрывал именно киловатт. И сейчас туда пошел играть Элиэн. И Элиэну не повезло, потому что именно в этом раунде решили чекал... чекнуть мидл. Ну, вы просто представляете себе это? Какая несправедливость. А по киловатту есть информация. СКС попадает ему в черепушку. Счет 6-1. Дерсия уверенно пока набирают... Раунды, набирают обороты Чего нельзя сказать, к несчастью Про команду Аркада Они чуть-чуть выглядят пока послабее Но, опять же, я говорил, что Как я считаю, что этот турнир выгли... Выиграет либо команда Пидерсия Либо Аркада То есть, соответственно, кто из них выйдет в финал Тот и выиграет, я думаю, так Я не говорю, что я прав И не болею ни за какую команду Не подумайте, тем более, видите Аркада Как умеют, да? На ноге просто выбежали, разобрали точку и выиграли. Почему до этого они так не делали? Если они умеют так делать, выходите и на ноге ставить хэдшоты, но почему сейчас вот второй раз так же не сделать? Почему... Почему? Почему киловатт убегает на ковры, в то время как Элиан пытается в этот раз сыграть медленно под ямой? Ну, так может быть, стоило бы и дальше играть в агрессивную, быструю атаку? Здорово, брат, как дела? Желаю вам удачи Рустам, приветствую, дела хорошо, надеюсь У тебя тоже все хорошо, киловатт Нет, до... ну я даже не знаю Не то, что не дочек. скорее ошибка позиционирования Прицела, прицел стоял совсем не там Где нужно было Поэтому, конечно же, конечно же Игроки обороны здесь расстреляли своих соперников 7-2 Близится победа в первой половине Для коллектива Пидерсия И боль В сердце у аркады просто уже нестерпимая, как мне кажется 2 хе в яму И минус 44 хп с киловатт Киловатт это, кстати, не страшит Он готов выходить и ставить хиршоты Нет, но СКСу оставил 30 хп, по-справедливости ради Элен пытался прошить из дымов Добить, так скажем, СКСа Но пусть я контролировал все прям так Вот как и нужно было 8-2. Победа действительно все-таки досталась в первой половине коллективу Пидерсия. Нет пока возможности у Аркады отыграть хотя бы еще несколько раундов, но я думаю, что в перспективе ну не 13-2 они проиграют первую половину. Я прям в это не верю. То есть какие-то раунды они определенно еще все-таки выиграют. Почему 2 на 2 каждый день? Ну, в смысле, почему? Ну, потому что это турнир. Он проходит по формату 2 на 2. Вчера он начался, сегодня он заканчивается. Вчера же финала не было. Не было. Но сегодня он будет. Просто турнир проходит 2 дня. СКС минус Элина. Кстати, дорогие друзья... Я же знаю, что периодически на трансляции присутствуют зрители из Узбекистана. На следующей неделе, ну где-то вот, я думаю, завтра или послезавтра, мы начнем с вами смотреть лан-турнир из Узбекистана. Обязательно будьте в курсе, скажите всем своим друзьям и приходите на трансляции. Тем временем у нас 9-2 в пользу коллектива Пидерсия по-прежнему... Аркада, ну что-то прям, ну не включится Никак киловатт Вот это та самая хедшот машина Которая должен уничтожать Просто при выходе из любой позиции 5 на 5 тоже будет Да, 5 на 5 будет Элен Минус СКС Пуся Выхватывает от киловатта хедшот, Да, хотя стрелял в него Элен Но хедшот сделал Пуся Вот такие дела И это 9-3, дорогие друзья я же сказал, что аркады еще хоть какие-то раунды возьмут. Жаль, что пока только один. Может быть, сейчас есть возможность, в принципе, выйти-то на 9-6. Потому что девайс то есть. Главное только их забирать, да? То есть их выигрывать нужно в первую очередь. А получится их выиграть или не получится, вот уж и даже не знаю. Кстати, в чатике здесь прилетело сообщение «Киловатт, топ-игрок, молодец». Ну вот, видите, сегодня у киловатта все не так уж хорошо складывается, как на вчерашних матчах. Вчера он действительно был как звезда. Он тащил, он э, ставил огромное количество хэдшотов, он выигрывал клатчи. А сегодня вместе с Элионом у них что-то не заладилось вот прям с самого начала. 10-3, дорогие друзья. Блин, ну неужели 12-3... Просто сейчас у аркады теперь с деньгами не будет дружбы, так скажем. А без дружбы с деньгами вы не увидите нормальный девайсный раунд. О, пуся. Получает от киловатта, но оставляет ему 3 хп. В принципе, хороший демейдж дилинг. Нашумели. Нашумели специально, чтобы понять, где находится СКС. Но, правда, дорого. Это было слишком дорого, вот, для того, чтобы таким образом чекнуть позицию оппонента. СКС уходит в яму, и, понимая уже по таймингам, видимо, да, абсолютно точно, понимая по таймингам, что соперник не вышел в коннектор, значит, выйдет э, обратно в свой респаун, чекает яму и выигрывает перестрелку, выигрывает раунд, и счет 11-3, кошмарный и ужасный, с какой стороны не посмотри, то есть перспектив действительно уже практически никаких не остается. Мираж для коллектива Аркада может стать огромнейшим провалом всего турнира. Последний раунд первой половины здесь либо 12-3, либо 11-4. Ни один из счетов не нравится команде Аркада, что неудивительно. Но девайсов, к сожалению, на последнем раунде нет. Вот такой еще. Игроков, и как вы видите Простецкий достаточно раунд 12-3, Пидерсия выигрывает Первую половину Наверное, я скажу грубо, но скажу Правду, не почувствовав соперника Потому что 12-3 Можно смело сказать, что соперника Не почувствовали Объективно Вот там, ну, какие-нибудь 9-6 Да даже 10-5 Вот тут уже хоть какая-то борьба, но 12-3 Это просто избиение, к сожалению ну, посмотрим, как пидерси атаковать будут. Может, у них от... оборона-то хорошая, а атака просто нулевая. И в атаке они совсем-совсем ничего не сделают. Сейчас киловатт, тем более, с начнет наваливать. Э -э нет. К сожалению, не начнет. Не получилось. 13-3. Шансы растаяли практически на глазах Так как, представьте, у Аркады сейчас будет серия экономических Два раунда Нужно отдать 14-15 Счет 15-3 И куда мы пришли э, с таким счетом? Мы пришли с таким счетом туда, откуда уже не возвращаются То есть матч за третье место в финал в так... С такой игрой в финал дороги не будет Это однозначно Ничего себе. Ну, я же сказал, киловатт сейчас как начнем сюда наваливать. Элен, 100 хп вместе с Пусси будут сейчас бороться. На кулаках или на ножах, я не знаю. Может, на газетах. Минус от Пуси. 14-3. Ну, еще бы сейчас Дигл бы выиграл у Калаша. Это было бы, конечно, очень интересно и зрелищно, но объективно, скорее всего... Так, так практически никогда не бывает. И мне нравится, кстати, что большинство голосов сейчас в чате отдано за победу. Вообще, в этом турнире <смех> у команды Аркада. Это забавно, учитывая, что они сейчас проигрывают 14-3. За них продолжают голосовать. <смех> вот что значит поддержка из чата. СКС похоронил тиммейта только что и будет пытаться не похоронить этот раунд. Это будет сделать, мягко говоря, сложно. Потому что есть киловатт с Фомасом. Он и так-то по головам умеет попадать с То Делать это еще проще. Но позиция в Коннекте. Ну, минус киловатт. Так скажем, опаснейший игрок команды убит. А дальше посмотрим. А дальше вот что бывает. Минус от СКСа 15-3 матчпоинт, дорогие друзья Один раунд и команда Пидерсия выйдут в финал Но либо же 12 раундов и команда Аркада вместе с Пидерсией будут разыгрывать овертаймы Я, честно сказать, конечно, не верю во второй вариант развития событий Поэтому все-таки, наверное, мне кажется, что исход здесь очевиден я не люблю говорить, что исход очевиден, и списывать команду со счетов раньше времени тоже не люблю. Но даже сейчас были фомасы, были какие-никакие, но девайсы, а реализовать их не получилось абсолютно. Дабл от СКС. И 16-3, дорогие друзья, именно с таким счетом э именно с таким счетом заканчивается этот полуфинал. Поздравляю команду Пидерси, они выходят в финал и сразятся там с кучерявыми монстрами. Ну а команда Аркада будут играть матч за третье место с коллективом Чикалдырики, и будет это, кстати...